вот так вот возьму вот подкину рядом да нет на нее пошел поняли Сидит, ага, сидит роташка, бля А там нихера, ну короче, это бесполезно Так, о, ко мне как раз червячок выползать пытается Давай, иди сюда, дрись Да-да, сейчас мы тебя оденем Вот так оденем, выпускаем наяривает, вот шевелится прямо, классно Давай Да задолбали нахуй, кто там звонит мне, блядь Какие-то кредиторы, блядь, добрый день вам, какая-то хуйня Да Да заебали вы нахуй Перекинем сейчас. Ой, сидит, сука. Он один раз, видать, дюкнул чуть-чуть. И уже так заглотил, блядь, он этого червяка. Блять, до самой жопы. А я думаю, что не клюет. Видите? Сейчас вот оп, сюда. И ждем. Давай сейчас ввести еще. Начинай чуть-чуть сильнее. И вытаскивай. Наверное сидит. Нет, не сидит. Трава мешает. Вот это. Там вчера мышина была, кто видел большая вот такая сегодня вроде она опять там шуршит и много но присутствуют друзья за раз четыре штуки угу. поклевки обрезала Удача делать О, начинает, начинает потихонечку, ага. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, красавчик. Давай. Она сидит. Ага. Не сидит. Короче, сейчас оденем посильнее. Посильнее оденем. Червячка. Давайте, давайте. Сейчас проверим, что будет делать нам живой червяк. Видите, эта херня такая висит, обглоданная. Нифига не шевелится, видите? А вот этот прямо интенсивно шевелится. Это значит живчик. Сейчас проверяем. На, оп, сюда смотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Вот видите, на живчика пошло. Может быть и на ту удочку попробовать живчика нацепить? Друзьяшки, а? Как думают? Сейчас я, наверное, попробую туда тоже живчика одеть. Дальше сейчас живтика Хоп Сейчас короче здесь вот эту удочку ставим Ту берем Вытаскиваем Здесь пускай клюет Она нафиг если будет клевать, То она попадется один хер Нам сильно бояться нечего Но здесь он тоже кстати живой Друзья Видите там то ведет так Сильно ведет еще Вот блядь сейчас траву заведет Ладно сейчас Дадим ему чуть-чуть волю ладно этого сейчас закинем вот сюда вот так закинем положим сюда а это возьмем удочку проверим сидит вольно пошел короче заглотил кого хотел видите целиком бля заглотил уродиц заглотил сучонок целиком а это поближе сейчас подтянем вот так воп опустим вот сюда, по-моему. А здесь наигрывает. Давай. Объел, что И там пошел на живчика живчик здесь тоже заработал ну-ка давай ага есть Оп, и там давай да и есть покрупнее так на две вытащили ладно стоять засранчик стоять от нас не должен идти. Ни в коем случае. Сейчас мы тебя заберем. Ай, да. Оп! Красавчик. Ай, да. Теперь мы еще раз убедились, что ротана нужно наживчика ловить. Давай вот сюда опять те, оп. Вот сюда поближе кинем. Здесь вот так положим. Ага. Лежи, давай. Так, здесь у нас выползает кто-то. Так, что у нас здесь с леской? С лесочкой, что у нас здесь? Добавим живчика давай, давай, угу, чолкнул. О, вот. только закинул уже здесь пошло опять. Поддергивать травушка мне. пришла. Ой-ой-ой, там пошла мазута у нас. на не плюющую Ага, идет. Вау! Классный. Нафиг, да, сюда, красавчик. Сало. Ой, натукливать туклива стала. Аж положила. Давай, да. Ах ты сошел, сука. Травушка, муравушка мешает. Все. Мы этого вытащим. Аккуратно Давай вытаскивайся. Угу. Так. Ладно. Сейчас сюда же опять. Хоп. Сюда ее ложим. Здесь перезаброс. Так, здесь перезаброс. Перезаброс, да? Угу. Можно добавить еще какого-нибудь живчика. Для более внушительного призыва. И вот сюда бабах здесь вот так ложим сейчас опять у нас долгик должен бабахнуть о вот так ага сейчас наверное коробочку достану свою с крючками чтоб на не сидеть можно было так. с облирочками вот Теперь гораздо удобнее сидеть стало. Mm -hmm. Можно чайку плескнуть. Чаю плеснем сейчас. Вот третью кружку до доме сегодня на рыбалке. И термос это за... зашибись. Четко, короче, друзья. термосом вообще классно весело Если есть чай это вообще классно чай настроение поднимает теплый Ты куда выполняешь на сране давай закроем вас. вот так прикроем Значит, сейчас заряды там хорошие давай вот здесь перекинем вот здесь перекинем сейчас вот сюда так перекинули можно сказать шевельнули перезаброс сделали видите уже вести начинает не дергая просто поплавок водит А? вот здесь пошло мазута давай-давай-давай а, никого так чё ну-ка давай перезаброс проверка подожди вам что там было чё за ротанус Перезаброс а -а -а. Не успел я Здесь прямо это Классно дернуло было На не клюющие. Может он и заглотил Доски везут Садился он. Ага. Садился он. Так. Давай открывай свой рост, чтобы червя отдал. Молодец, красавчик. Давайте. Сюда вдалбливаем. Здесь ставим вот так. Здесь проверяем все, Опа. Жарёшку-то уже есть Сейчас время глянем Время у нас Без 15, 8 Дождь Но я думаю дождя может и не будет Сильно такого Видите влажность это Откуда ей взяться Но в течение полтора часа точно не будет Я думаю Сто процентной влажности Если только ветер не придет. это перестали, наверное отошли Веки стали висшие, не болтающиеся. Может пересадить, может, я его крючком прямо в сердце убил. Это да что за фигня, друзья? Вот сейчас попробуем опять живчика насадить. Давай проверим, короче. Не поленимся. Вот видите, здесь-то толпа червей. Червей-то толпа. Ой-ой-ой, а там тюкнуло. Видите, там тюкнуло. Тюкай, давай положим. Проверим, что будет Давай, опа, ай да, ага, есть хорошенький такой уже более минске каких бы побольше было бы классно вот. давай иди на место сюда сейчас добавим живчика на этот и на тот крючок давай Подключаю. Вот так, хоп. Сюда кинули. Закрываем червей. Там посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Там не хочет, пока что. О, вот захотела пошла жара Блять, зацеп за веточку леской испортил поклевку. ну-ка давай туда подкинем его обратно вот сюда вот Оп. и вот сюда вот так положим здесь пошло на второй долбанул давай попай да ага. хорошо утопил ну блин дрищ какой-то промазал я его вот здесь сейчас будем проверять есть конец живых здесь пошла мазута поклевывает давай топи топи другом я тебя подниму Сидит маленький. Как бы их называли пиздронами. Чаёк сегодня у нас снова с комарами. за не пойму друзья вот перекидывать что ли надо как-то живность червя нарушается и все что за проблема да? не пойму или места надо как-то менять не ясно мне Так, что у нас там по батарейке? По батарейке две точки осталось 21 слега осталось в памяти. 21 дико, ничего 21 дико, 21... нормально Это снимать еще можно Я скажу, сколько 2500, это 15 минут Считай. Ну, два часа точно. Да вообще не понимаю, что за ерунда-то. Опять живая он. Живало. Давай сейчас поставим живого. Здесь-то уже плевала на них, на этих червячков. А может щучка какая подошла? Может еще кто? Кто пугает их, чтобы они не плевали? Может крупный ротан? Поменял, добавил, ничего не изменилось. Никаких поклевок. Может он отошел, а может он к берегу наоборот подошел вот сюда. Может надо его проверить. А может я их выдернул всех? Осталось пару штук, которые не замечают червя. Тут 30, наверное, я уже поймал здесь. Вчера 38 было. Ааа, вот. плюсами. Да. За пальцы грызут. Вот сюда проверим. На дно лег. Поменьше глубинку сделать. Может быть у них активность закончилась. клёво Ты куда пополз? На место давай. Полосатый. Только за телефон взял со сразу клевать начал. Оп, Нормаленький. идет. Друзья, он его еще и заглотить успел, прикиньте. Червяка длинного моего. Коршин полетел. вот здесь дёгнул. И вести начинает потихонечку. Давай. А, фиг вам называется. Вот сюда же. На место тюкнули его. А здесь повел Давай, да? Оп. Тот же, наверное, ушел. Угу, uh опять -huh. повел. Ведет, ведет, ведет. Давай, давай, давай, давай. Интенсивность клево, слабая. Давай, айда. Ага, uh -huh. вообще мелкаш. Мелкаш, мелкаш, мелкаш, мелкаш. Давай туда. Закидываем. Ложим удочку, ведем за мелкашом. За малышом. За Ай, блин. Туда его опять перекинем. Они не ротаны. Они не боятся этих ударов по земле. Угу. О, да у нас червято, нету чутью. -чуть. Опа, вообще тючу, прикиньте. Нам придется его переобувать живчиком, Таким толстячком сейчас мы его побалуем. Карась должен на такого ловиться был. А не на ротана эти червяки. Чукает кто-то. А, -а, а, туда же давай. Мелкаш, мелкашонок... у нас на ютубе творится так 41 подписчик осталось мне до тысячи -да. на обе плеет на обе но, но вот это наверное что-то посерьезнее эту, наверное, она посередине кто-то. Ай да, хоп! Ага, нет, мелочь. Не ну, блин. Так, ладно, давай. Сейчас мы тебя обратно загубенькаем. Хоп! Так, здесь вот так. Где ты? Вот да, сюда. И здесь что-то вот. Пошли. Оп! Ага, мелочь. Такая же, блин. И так же само слетел в крючка Дед, вот ты. Давай на место иди. Ой, там тюкнуло прям красиво. Пошли. Ага, фиг. и здесь вот пошло опять может подошли косячком они может вокруг озера наяривает кочеками по разу тук тук там тук там и тук тук тук Что, перезаброс Живчика одеть Давай оденем живчика ехать. Что нам долго что ли Одеть Червя Пойдет. Ага, пошел. Да -мо вы? О, там чутью петь. О, получше. Получше пришел. А здесь что у нас? Ч у нас здесь? Ладно, сейчас этого снимем. Стоять. Стоять, открой рот. Ну и чё здесь-то у нас? Объели, не? А, может глубину поглубже сделать? Uh -huh. Кстати, я же убавил, блин. У меня была-то она вот такая где-то. Вот так сейчас сделаю и проверю. Может будет с глубины идти? Может куда в траву попадает? Ниже. Листьев мудореза. Пошел опять. Блин, здесь удочка статывается. Ходя? А да? Ага. Ага. Так, хоп. Что из самого днища проверим? Mm -hmm. самого днища тоже тут упнуло. Сейчас у нас вода большая, там где щуку можно ловить. Как бы это не особо она будет ловиться сейчас. и смутная. Через месяца-полтора. Можно будет уже нормально пытаться ловить ее. Крупную. Бирский бродяга пишет. Привет, Саня, я не могу быть на премьере У меня интернет слабый раз И два я нахожусь на рыбалке Вечерком посмотрим, что там Если время будет, Санек Ссылочку мне кинь, а потом пройду, посмотрю Болдень, друзья. Угу. Поклевочка пошла. Даже не, не не почувствовал, что он висел. скоро у меня батарея сдохнет друзья как большие бы три штучки есть у меня батарейки но хочу вам сейчас пересчет рыбы сделать мелкой но все равно рыба видите сколько тут здесь один, один. видно 2 3 4 5 6 раз восемь89 10 11 Двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, восемнадцать, двадцать, двадцать два, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь. 38, 39, 40, 41 ротан. И один вот такой чубачок. Елес. Уже больше, чем вчера. Но у меня еще там было 3 ротанчика. Это получается 44 было бы. Ну а так 41. Нормально. Уже побил вчерашний рекорд. Но вчера крупнее было, больше ротанов. Вот такие дела. И заняться червячка приготовить вот сюда забабахать хорошего живчика я вижу он вообще не живой ай что-то в палец мне крючок чуть-чуть бабахнулся вообще не живые салат сюда сюда живиндра вот так чуть-чуть оденем его на краешек и забросим вот сюда вот так хоп кинем ложим ждем и вот эту перезарядим Здесь тоже давно не заряжали Здесь тоже он не шевелится нифига Не живец Тоже за краешек его оденем И вот сюда бабахнем Да на все кто-то пролетел Ловножка угу. снял наверно скорее всего сняли его проверим нет висит червяк вот сюда его хоп никто место кинул короче кину и вот это вот глубину с вот глубину просто надо поменять меньше сделать сантиметров на 10 так выкидаем проверочка на интенсивность хода глубина где у нас тут глубина рыбы Идет пишкаря, кто-то он ходит. С рыбалки идут. Угу, в глубину только сменил, пошел. Чё, кого поймали? А как, как у вас да, маленько ротонок. Да? Ну, мелкие. Был там я, нифига, три вот таких поймал, выкинул да и все. Но карася, не, не, карася вообще не слышно. Карася надо в этих в туралах больших ловить. Там ловится, хорошо у меня сосед вчера полтора ведра там вытянул. На донку если в со спиннинга с середины, то там лапти под килограмм идут. Ну. Что, даже удара не было? Даже, даже, может, так, перекинем. -мо. моё да, рыбалка она непредсказуема она и вот такая рыба рыба считается нормальной я могу и гальянов идти ловить для меня тоже это рыба самое главное процесс поймать потом их кушать не выкинуть. Вот таких ротанов, если их с ведро наловить, с них можно офигенную консерву сварить. Только почистить можно. Вот хороший как бы тюкнул. Друзья, нормалек. Нормальчик. Прям классненький ротанчик. Вот уже 42-й попался ротан. здесь подтянем поближе Асину что ли Камаз везет? Нет, береза. И осина. Камаз осиника поехал, блин. С прицепом. Mm. Куда нужны такие бабаёбы? попробуем ближе высандались вот сюда и так поставим на сковородку. Флоппорт. Айда, оп. собачка. Да ёпка. поддалбливает давай, давай давай давай иди оп хрен ладно перезаброс это тут тоже перезабросим сюда вот так хоп А тут пускай постоит пока что даем не хочет нифига идти на этот крючок ладно сейчас мы вот эту подкинем туда проверим вот это везучая удочка. Что мне надо сделать? Мне надо попробовать чесночка туда добавить. Ага. Добавим сейчас чесночка. Пойдет на чесночок, нет? Вчера то нашло на чесночок. Берем чеснок. Джо нас подпортил, блин. Что-то. Как-то. Так, одна Так, вторая часть, начинка Так Сейчас вытащим крючок Да, там Походу уже идет Циклон Сейчас проверим Вот сюда кинем Будет идти на войну. любит у нас ротару чеснок или не любит ротам ротару тюкает помаленьку давай кто тут ага ротанчик видите на чесночок пришел кстати они его и слупили не слупили чеснок блин Ну, черви пахнут чесноком. Сейчас мы вот сюда вот так поставим опять. И достанем чесночок. Чесночок достанем. Подрубим его. Ага, угу. опять поклевочка пошла поддалбливая на эту же удочку. Давай, давай, давай, Положил? Блядь. Положил этот поплавок. Сейчас возьмем чеснок. Нацепим его аккуратненько вот так. Хоп. сюда Для новизны запах, чтобы был. Аппетит вызывает же он у нас. И у них, наверное, вызывает. Ч бы и нет. Угу, повел. Блин, повел, у чеснок съел, прикиньте. чесночинку так не клюет а чесночинку давай оденем угу. сейчас мы ее оденем побольше прям вот. вот так прям сюда и проверяем Оп, без, без чесночка как бы не шел не клевал сильно сейчас смотрим так, что у нас О, уже скоро сдохнет ребята прямо через несколько минут даже может секунд короче уже 14 гигов осталось Сейчас ну все равно. что то не подклевывает может сюда надо Без зацеп так поближе кинем пускай стоит that I read сматываться мне то там он областьность какая повышается наверно буду большую удочку сматывать Чеснок не помогал ей. А там он повезло. Ладно, сейчас сниму червя. Ведет там, друзья. Ведет. Ай да. Ах, ты сошел, блять, берегу прям пошел. Сейчас еще, наверное, на ту удочку сгоняю, попробую к трубе кину несколько раз. А может бесполезно будет к трубе. Вести опять начинает, Видите? ведет давай ай да ага есть ротанчик оп 4 Надо на место положить. Застегнуть кармашек надо. Так. Черви пока здесь пускай лежат. Камерная, камерная. Камерная, камерная запчасть, носок сюда положить. Так, пока носок сюда. Так, сейчас термо бабахаем. Термо сюда бабахаем. Вот так. Термос, коробочку крючками, сюда бабахаем. Ой, открыло, что ли? Точно открылась. Это сюда. А так. Так, пускай пока. Угу. Носочек сюда. так, червя, наверное, дадим покрупнее живого mm -hmm. живого червя дадим и попробуем сейчас, друзья подойти мы к трубе да, к трубе дойдем потому что возле трубы есть чебар а по информации недавно узнанный мной чебак более охотно идет на чеснок. Сейчас проверим. Сейчас проверим, други. Вот сюда вот надо нам сходить. Прям вот, вот метров 30 до трубы. Идем, идем. Сейчас посмотрим. трубе подойдем и проверим есть там поклевка нет ну чебак уже как бы в такую темень сильно ты не идет но он там стоит он видно видно маленькие всплески вплески есть увидели сколько сразу прыгнула его от поплавка. ниже тогда. Увидели сколько? Он сразу, блять, уходит. Он топота -то боится. Сейчас проверим, вот так. Хоп, хоп, присядем. Подождем. Будет что не? Десяток бочибачков. Нормально было бы. пошел которого я и ожидал ладно друзья пойдем мы домой сюда еще подойду разокки да ну просто без топота всякого топота хоп все никто не хочет друзья ладно херстень матываемся хоп хоп вкладываем леску у я законное место снимаем чеснок Чеснок, крючок обливаем, выключаем